Всем привет! Сегодня я расскажу про спортивный купальник для активного отдыха. Если вы любите активный отдых на воде, например, серфинг, фитсерфинг, вейкбординг или кайтсерфинг, то вам обязательно понадобится такой купальник, который защитит ваши руки и плечи от обгорания на солнце. Отличный качественный купальник, очень хороший, пришел в удобном пакете, в котором его можно хранить. Были фирменные этикетки, а на самом костюме фирменные надписи состоит из майки с длинным рукавом и плавок с высокой талией. Это отличный вариант для тех, у кого чувствительная кожа, или для тех, кто подолгу пребывает на солнце на пляже, например, при занятии водными видами спорта. Все мы знаем, что чрезмерное пребывание на солнце может привести к солнечным ожогам, а если вы подолгу любите плавать или занимаетесь серфингом, то никакие крема не помогут, они просто смоются в воде. Поэтому большинство спортсменов используют закрытые купальники. Вот такой вариант купальника очень удобный и практичный. Вы можете носить его как комплектом, так и отдельно одевать майку на бикини, если идете плавать и хотите защитить руки и плечи. Комплект очень продуманный и практичный. Майка внутри имеет вшитые поролоновые чашки для груди, поэтому точно ничего не просвечивается, а грудь фиксируется. Плавки очень удобные, садятся по фигуре, а за счет высокой талии отлично держатся, и можно не переживать, что их смоет сильной волной. На свои параметры 85-63-90 и рост 164 см я взяла самый маленький размер из имеющихся. Это М. Купальник маломерит. По таблице продавца он соответствует моим параметрам, то есть это стандартный S. Поэтому советую при выборе размера обратить внимание на размерную таблицу в описании товара. На мои параметры все село идеально, нигде ничего не жмет и не сковывает движение. Производство качественное, фабричное, смотрится дорого. Купальный костюм выполнен аккуратно, без торчащих ниток, нет постороннего запаха. Имеются бирочки с размером и рекомендациями по уходу. Купальник замечательный. Магазин, в котором я брала купальник, специализируется на различных костюмах для плавания, поэтому вы найдете множество вариантов и разных моделей. Есть как закрытые купальники, так и монокини, бикини и многое другое. Качество купальника мне очень понравилось, думаю, что приобрету еще что-нибудь.